Друзья, всем привет. Давайте еще раз разберем, что такое J5, J5.2. Многие задают вопросы. У нас сейчас апрель месяц. Давайте апрельский разберем. Так. Смотрите, вы зарегистрировались и вы стали партнером компании TLC. Что такое J5? Когда вы подписываете человека в бизнес? Он заплатил, смотрите, регистрация в компании стоит 20 долларов и плюс приобрел продукт 60 долларов. И вы точно так сделали. Вот вы зарегистрировались 80 долларов. И ваш человек зарегистрировался. Вот этот человек зарегистрировался. Вы тут же заработали 20 долларов. Вы подписали второго человека. Вы еще заработали 20 долларов. И таких людей можно подписывать без ограничений. Этот промоушен действует с 1 апреля по 30 апреля. У вас будут люди которые не хотят регистрироваться не хотят строить бизнес они будут покупать продукт зарегистрировался человек и купил продукт с доставкой с налогами вам компания выплатит 20 долларов любой продукт кофе чая витамины разницы нет подписали еще одного человека вам компания выплатила 20 долларов всегда за клиента вам компания будет выплачивать 20 долларов. Четвертого клиента подписали 20 долларов. И у нас есть промоушен, J5 называется. Когда у вас пятый клиент появляется за месяц с 1 по 30, вам начисляется 20 долларов. За этих пять клиентов вы зарабатываете 100 долларов. Это и так понятно, 5 по 20. И за Программу J5, 5 клиентов, компания вам выплатит 50 долларов. Плюс в апреле месяце компания еще, Джеки Джон, дарят вам 25 долларов на балловый счет для покупки продукции, пробников и так далее. 25 долларов. Итого вы зарабатываете в этом месяце 175 долларов. Долларов. Сколько бы вы клиенту не подписали, вы получите 175 долларов. Ну, по 5 клиентов сколько раз? два три вы получите 175 долларов. Если вы новичок и пришли в бизнес, еще не прошло 30 дней с начала вашего бизнеса, у нас есть такой бонус. Быстрый старт. Один раз в жизни компания выплачивает 50 долларов. Итого за эту работу вы заработаете 225 долларов. Вот только за эту работу, за 5 клиентов, кто-то кофе купит, кто-то чай, кто-то витамины здесь, кто-то продукты для кожи здесь купит, неважно. За 5 клиентов вы получите 225 долларов. Но компания TLC дает больше, чем мы ожидаем. И за то, что вы подписали вот два партнера и 5 клиентов у нас программа называется вот j525 это клиентов и два партнера за этот бонус вам компания начислит еще 50 долларов вот за этих двух новых партнеров в период вот за апрель месяц и того если сложить еще раз давайте зеленого покажу за этого человека 20 долларов, за этого 20 долларов. За вот этих 5 клиентов вы получите 225 долларов. И за систему и 5 клиентов, и 2 партнера вместе еще 50 долларов. Давайте просчитаем. Вот давайте. 20 и 20 – 40 долларов. Плюс вот эти 50. 50. И плюс вот эти 225, вы зарабатываете 315 долларов. Если вы не новичок, вы просто не получаете этот быстрый старт. Все, желаю вам удачи. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ни одни новости о важных мероприятиях, событиях, акциях и вообще, как можно начать менять свою жизнь в бизнесе с компанией TLC.